Одинцовские активисты «Единой России» провели для школьников экскурсию в Федеральный научный центр овощеводства в поселке Внеисок. Соответствующий запрос поступил в рамках работы Центра объединения гражданских инициатив Единой от представителей молодежного парламента и одинцовских молодогвардейцев. Просьбу ребят выполнили в рамках реализации проекта «Российское село», а саму экскурсию приурочили ко дню музеев. Ребятам оказалась интересна тема развития репродуктивной биотехнологии в селекции сельскохозяйственных растений, которая здесь реализуется.